О, как это не мило меня трюизм, Мой старый организм совсем утратил силу. Весна идет уныло, Под серым слодом туч, Обмотками амуч, Сметая снег за